Мы не дышим от рождения до смерти Дыханий больше, чем оттенков на мольберте Число дыханий помещено в конверте Вам объявили сумму точного дыхания тому не верьте Ничего не было до мира сотворения Не было реальности до того мгновения Соприкосновение таинственного дуновения И вдох самоосознания Тогда мне было 23 Душа позвала в ту секунду изнутри Ты никому не нужен мозгам, с разумом держу пари. Значит было цели не дурного, а чувства, Сюминутного и злого, сделавшего это не живого. Он тебе наследство не оставил никакого, когда он был на белом свете. Мать ненавидела его, как жертва ненавидит свои сети. Приходил в вашу квартиру временами, маман скрепила зубами Двери отворяла, если видела в глазок валера Не с пустыми руками, сварливость уменьшалась Он сегодня с деньгами Варганила на кухне стрепни, но Вы оставались наедине, вдыхая тишину Глаза не смотрел, не задавал вопросы Велись диалоги через скримасы Волосы, будто вас отделяли все сильные миры Непоколебимые, как клавы вторые. Память я заставила проснуться ото сна Чтобы стала трезвой от обмана вина Ты записываешь это, словно было вчера Пять лет его нет Шепчет на ухо стена Я душа, твоя сердечная подруга С тобой неразделимая, как центр и окружность круга. Ты никому не нужен, кроме выдоха и вдоха Кроме матери и кроме Бога С юности искал меня, гуляя одиноко В заброшенных местах терзался жестоко ты думал обо мне, когда закаты догорали надеждой? Крабли наступал, проходя знакомые дали. Близко подойдя ко мне, вооруженным всадником на временном коне. Ты был испытан золотом в огне, и я позволила найти себя тебе. Заключенные теперь в особенном завете. Меня зовут твоя душа, одна такая на планете. Все остальное нас заманивает в сети, маскируя слово в самом неприглядном свете.